Собственно, здорово, друзья, вы на канале Планета Информации. Сегодня у нас интересная схема или способ заработка, на котором можно зарабатывать неплохие деньги. Видео называется «Заработок от 1000 в день». Почему именно от 1000? Потому что я заметил такую интересную статистику, когда в названии видео или в превью пишешь какую-нибудь конкретную цифру, то оно в полтора-два раза набирает больше просмотров. Это такой вам небольшой лайфхак. На самом деле может получиться так, что вы заработаете и 100 рублей, или вообще ничего, если палец а палец не тысяча рублей это я взял усредненное такое значение я думаю что тысячу при минимальных затратах времени можно зарабатывать легко, а если поднапречься и масштабироваться, то можно зарабатывать и 10 тысяч, связана тема с нашим любимым телеграммом дополнение к этой схеме я выложил уже в своем личном канале телеграм планеты информации, так что обязательно туда подпишитесь, ссылка в описании, и также попрошу вас подписаться на YouTube канал если не сложно, то сделайте это прямо сейчас буду вам очень благодарен. Но ну, а мы начинаем, погнали. Итак, что мы вообще будем делать? Мы будем привлекать трафик на онлайн-вебинары, где за подтвержденную регистрацию платят от 50 до 200 рублей. Подтвержденная регистрация это когда человек подтверждает свой e-mail. Итак, приведу пример. За одну регистрацию платят 50 рублей. На канале 1000 подписчиков. Рекламируем вебинар. Из них, если взять усредненную конверсию 1%, то в худшем случае за сутки, если каждый день будет выходить новый контент, на вебинар запишутся примерно 10 человек при лучшем раскладе 20. Зарабатывайте при таком раскладе примерно 500 тысяч рублей каждый день. Что если у вас 10 тысяч подписчиков? Тогда можно зарабатывать по 5-10 тысяч рублей за день и 100-150 тысяч в месяц. Неплохая математика, верно? Если согласны, то ставьте лайк. Двигаемся дальше. Регистрируемся в партнерках, которые работают с инфобизом, а таковых всего, если я не ошибаюсь, две. Это celt.ru Минимальный вывод для новых партнеров 5000, дальше 2000 рублей и adx.ru Минимального вывода у них нет, э, насколько я помню, там каждый четверг выплата. Раньше я с ними работал, надеюсь, там ничего не поменялось. Проблем с регистрацией возникнуть не должно, тут как два пальца. В разделе «Оферы» мы увидим что-то подобное. Тут, как и в любой партнерской программе, есть уже открытые оферы и те, которые открываются по запросу через менеджер. Менеджера. Для начала хватит и тех, что открыты, но в принципе можно связаться с менеджером, можно что-нибудь набрать, что вы бывалый арбитражник и хотите привлекать трафик в больших количествах на ваши оферы. там вам зададут пару вопросов и откроют доступ к оферу. это я подробно объяснять не буду, потому что ранее делал это уже в своих видео, все оферы, как вы видите на разные тематики, но нам это не важно, мы будем постить все. После того, как уже освоились в партнерской программе, то переходим к пункту номер два. Пункт номер два это у нас канал в телеге. Создаем канал и в названии указываем что-то типа анонсы вебинаров, онлайн вебинары, раздача вебинаров и все в этом духе. Только советую название свое придумать или дополнить, которое я вам уже перечислил, а то будете как клоны в партнерской программе светиться, что не есть хорошо. Также я тут проанализировал несколько каналов. Кто-то начинал и сразу забросил это дело, кто-то продолжает активно заниматься. Но если вы хотите серьезно зарабатывать деньги, то бросать это дело на полпути, конечно же, нельзя. Как это сделали вот эти каналы, которые вы сейчас видите у себя на экране. Сами понимаете, что в принципе с количеством 100-150 подписчиков на канале много заработать вряд ли получится. Нужна постоянная активность, также можно разбавлять посты какими-то интересными кейсами и полезностями. Суть в том, что подписчики будут думать, что мы просто будем уведомлять их о предстоящих вебвинарах на самые разные темы. Они даже не заподозрят, что мы просто рекламируем вебвинары и получаем с этого свою денежку. Поэтому, создав канал и кинув туда 2-3 поста со ссылкой на вебвинар, переходим к следующему пункту. Теперь самое главное, поговорим о том, где же брать трафик на канал. Ответ тут один, это реклама. Если у вас нет еще своего канала или блога, откуда вы сможете извлечь первый трафик, то только реклама. Реклама в бизнес пабликах, в пабликах по заработку и так далее. Если денег на рекламу не особо много, то можно попробовать закупиться в развлекательных пабликах, там один подписчик выходит в десятки раз дешевле, но проблема в том, что там сидит не целевая аудитория и это отразится собственно и на конверсии. Так что тут я бы вам посоветовал все-таки первый вариант набора подписчиков. Мануал о том, как правильно выбирать каналы для рекламы, я скинул в телеграм-канал Планета Информация. Так что обязательно переходите туда, ссылка в описании, его обязательно нужно изучить, так как очень много каналов, которые накручивают фейковую активность, продают рекламу но толку от нее абсолютно никакого нет, так что переходите и изучайте. На сегодня это все, увидимся в следующих видосах, всем пока.